Женька, курит? О. Зачем ты куришь? Хочу Хочу ты сносит, что ли? Ну, сносит, да Я просто я пытаюсь понять, зачем ты куришь Мама, а внизу же много километров Высоко. О, и все Ну все, батончик Батончик есть Снимай видео. Да. Что, да. Еще раз. А! Зацепился. Мой карман. Все там целы. Дубль два. И вот карман. Нос. Прошлые выходные, это, сегодня это. Понятно. Что, заснято? Да. Видео можно будет на официальном.